Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя порцию самых важных новостей. Итак, смотри сегодня. В Казанском федеральном университете прошло официальное открытие международной конференции «Державинские чтения». Состоялась девятая серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ». Казанский университет посетили представители Магдебургского университета. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета отметил День программиста. В рамках этого мероприятия прошла серия мастер-классов от представителей компании 1С, Мера, Акбар, цифровые технологии и многих других. Более подробную информацию вы узнаете в следующем выпуске. А мы продолжаем. Уже в четвертый раз в историческом императорском зале КФУ проходит официальное открытие Международной конференции Державинского чтения. Это мероприятие завершает целый цикл мероприятий, посвященные 275-летию Гавриила Романовича Державина в Казанском федеральном университете.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 университетом. В этом году темой 14-х держанских чтений стали информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России. Современные цифровые технологии сегодня повсеместно проникают и в гуманитарную сферу, меняя на наших глазах науки о человеке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 Исторические танцы, лекции известного родственника Льва Толстого и еще многое другое ожидало гостей научно-популярного проекта. Подробности расскажет Аделя Шамилова.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 Гостей ночи в императорском поприветствовали вице-премьер министра образования и науки Татарстана Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. мероприятие называется «Ночь императорского». Тоже классно, просто выключили, что мы хотели всем нашим гостям показать и наши музеи, которые в основном локализованы в этом здании, чтобы окунулись в аудитории, где. мы.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 и ректора Магдебургского университета Йенса Штраткелина. С какими результатами провели переговоры, смотри в следующем сюжете. Представители Магдебургского университета посетили Казанский федеральный университет. В ходе встречи была достигнута договоренность об открытии совместных программ по экономике между Казанским университетом и Магдебургским университетом. Ректор КФУЛШ Гафуров представил коллегам результаты переговоров с заместителем директора Германской службы академических обменов DAAD, А именно идею внедрения нового институционального подхода при выборе программы обмена для каждого студента и преподавателя. Ректор также ознакомил гостей с приоритетами КФУ и теми изменениями, что произошли в университете с момента их последнего визита в Казань. Уже совсем скоро первые идеи двухсторонних проектов обсудят руководители университета Магдебурга, Института управления экономики и финансов КФУ. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!